8 июля 2019 года сегодня. Третий ад Ирона Манас. Ну, судя потому что третий ад, да еще Манас, день довольно насыщенный и активный будет. Но, несмотря на это, у вас может возникнуть некоторое ощущение недовольства с собой. Также есть вероятность того, что кто-то начнет вас критиковать, давать ненужные советы и учить вас уму-разуму. Или вы начнете этим же заниматься. Вообще многие дела, за которые вы сегодня будете браться, могут не принести вам чувство удовлетворения. Постарайтесь не слишком задирать нос сегодня помните, что излишняя самоуверенность также вредна, как и неоправданная неуверенность. Погружение в себя, размышление и самокритика могут присутствовать на протяжении всего этого дня. Будьте внимательны, не поддавайтесь на всякие провокации и обманы со стороны окружающих. Вы сможете легко этого избежать, обратившись к интуиции, здравому смыслу и реальному взгляду на вещи. В отношениях с партнером возможны некоторые недопонимания и разногласия. Каждый будет пытаться перетянуть на себя одеяло, подчеркнуть свою важность или значимость. Но если вы вспомните, что Земля вертится вокруг Солнца, а не Солнце вокруг вас, то сможете найти компромисс и верное решение в разрешении абсолютно любых конфликтов. В плане здоровья беспокоиться причин нет, исключите излишние придирки и самокритику по поводу своей внешности, и вас ждут удача и успех в сегодняшнем дне, чего я вам всем и желаю. Что касается финансов, возможностей огромное количество, но всегда решение только за вами, кто бы вам что ни посоветовал. Желаю вам прожить этот день максимально продуктивно для себя, несмотря ни на какие предсказания. До встречи в следующем дне. Буду рада вашим лайкам и комментариям.